Hello You speak English Да ты болбое блять по русски научись спевар, ага, на английский я, а то... По Пошел нахуй, уебов <сёк> ты, кончено блядь. Слава <сёк> на <сёк> <сёк> Hello My name is... Слава What's your name? Know? My name is... My name is I from Russia no, Do you right from? Издействует тебе блядь, как будто блядь, Знаешь, на что похожу, тебе вот это место? Вот да. это? Да. На пизду? Да, ездец ты, блядь, деклоун, блядя. не, е ебан ты конченный. <смех>